Привет! На трубке, как всегда, Антон. Средства передвижения не перестают удивлять. Как только авторы этих безумных проектов до такого догадываются. Сегодня я расскажу вам о самых невероятных транспортных средствах, которые точно останутся в вашей памяти навсегда. Желаю вам приятного просмотра! Ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего важного. А также не забывайте, в конце видео у нас конкурс на тысячу рублей. Ну а мы будем начинать, поехали! Уверен, что огромное количество зрителей, пускай и не умеет водить мотоциклы, они капец как их любят и кайфуют. Если же вы не относите себя к числу таких людей, то просто взгляните сюда. Этот мотоцикл определенно заставит вас ахнуть от удивления. Он капец какой красивый, весь такой заниженный и, конечно же, эффектный. Чего стоит один лишь огненный выхлоп. Да уж, хотел бы я прокатиться на этом мотике, хоть у меня и нет соответствующих прав. Но ничего, я так, чисто на даче пару метров туда и обратно, не более. Ставьте лайк, если тоже хотели бы иметь такой мотоцикл у себя в гараже. Помню в детстве как-то раз я был на картинге, и тогда мне сказали, что люди отправляют своих детей на тренировки по этому виду спорта. Мол, это очень круто, но, к сожалению, одновременно с этим и дорого. Эх, почему в тот момент никто не показывал мне это видео? Вы только посмотрите, какой крутой карт чувак сделал буквально из подручных материалов. Самое удивительное, что этот деревянный карт совсем не фиговый. Он более чем нормально функционирует, быстро гоняет и необычно уникально выглядит. Но чем плохо рассекать на таком по трассе? Да и вообще лично я такого мнения, что неважно какая у тебя машина. Главное, как ты умеешь ею водить. Ставьте лайк, если тоже вспомнили тот легендарный момент из Форсажа. Если раньше кто-то из вас думал, что Гелендваген это реально дорогая машина, доступная лишь для избранных, то просто посмотрите сюда. Самые простые парни сделали из подручных материалов нереально крутой гелик. Да, пускай он не такой большой, как настоящий, пускай не так разгоняется и не так круто стоит на дороге, но его фишка совершенно в другом. Те эмоции, которые ты получаешь от езды на такой машине, не сравнятся ни с какими другими, поверьте мне. Да и более того, выглядит машина очень круто. Эффектные колеса, цвет, аккуратная покраска, всякие другие элементы декора. Ну видно, что над тачкой поработали на совести и постарались. Лайк и респект авторам проекта, однозначно.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 В целом, модель мне реально понравилась. Тоже поставлю ей 10 ягуаров из 10. А что вы думаете по этому транспорту? Жду ваш фидбэк в комментариях. И раз уж мы второй раз за сегодня упоминали Бэтмена, почему бы не сделать хэт-трик и не заговорить о легендарном Бэтмобиле? На самом деле этих Бэтмобилей просто тьма тьмущая, хоть записывая отдельный выпуск по моделям из разных серий. Однако сегодня и прямо сейчас мне бы хотелось затронуть тему модели 2016 года. Машина из фильма «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости. Этот автомобиль напоминает одновременно версию Кристофера Нолана и Тима Бертона. Дизайнер Патрик Тауполос построил автомобиль за пять месяцев. Удивительно, но сложнее всего оказалось найти шины. В итоге решили использовать варианты сельскохозяйственных грузовиков. Их привезли из Израиля, а затем адаптировали под Бэтмобиль. Он защищен щитом, оснащен пулеметами, многочисленными датчиками, лазерным слежением, захватным крюком, защитой от электромагнитных импульсов и системой противоракетной обороны.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 Кроме того, постоянные траты на бензин тоже мало кого вообще могут радовать. Куда круче, по их мнению, обзавестись тем же самокатом. И вы знаете, в каком-то смысле я их понимаю, и даже с ними согласен. Но если и брать самокат, то только вот такой. С огроменными колесами, моторчиком, способным помогать тебе передвигаться, широченной платформой для ног, чтобы ты еще друга сзади мог поставить. Согласны ведь? Или вам было бы прикольнее кататься на полностью электрическом, компактном варианте, как вот этот скутер? Не знаю, не знаю, лично мне очень стрёмно рассекать по любой местности на лишь одном колесе. Я как бы понимаю, что все это дело безопасно, что просто так никто бы не стал выпускать подобную ерунду в массы, но все равно. Что-то внутри говорит мне «Антон, думайся. оно тебе надо?» Тем не менее, будет интересно почитать, что вы думаете на этот счет. Нравится ли вам такое моноколесо, или вы такого же мнения, как и я? Обычные люди пытаются сделать велосипед для двоих людей, но чтобы те с комфортом могли кататься, попутно разговаривать и пребывать в интимной и приятной обстановке. К тому же это топовый вариант для свидания, для прогулок и туризма. В общем, вариантов и плюсов такого велика реально много. Однако авторам следующего проекта кажется, что куда круче будет сделать по-другому. Сделать не один велик для двоих людей, а сразу два велика для одного человека. Реализовали же инженеры эту идею следующим образом. Со стороны она хоть и смотрится безумно, на деле выглядит крайне интересно и даже любопытно. Так и хочется сесть на такой велик и проверить его на деле. К слову, мне кажется, что острое ощущение он определенно подарит.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 Почему только официальные производители до такого не додумались? Продавали бы эту штуку как топовое дополнение. Ну чем не крутая идея, а? Думаю, что все те, кто не могут определиться, что им нравится больше, машина или мотоцикл, должны остановить свой выбор на чем-то подобном. Это мотоцикл-трак, транспорт, который сочетает в себе все самое лучшее от обоих представителей железных. Он компактный, стильный, скоростной, и в то же время удобный, надежный и практичный. Да и к тому же внешний вид у этой модели что надо. Рисуночки всякие, этот дым, звук езды – все греет душу. Вот бы коньки могли тебя возить сами, а то падать вот это, учиться стоять ровно, держать равновесие не всегда удобно. По всей видимости, именно с таким запросом в голове находился автор следующего проекта на момент старта своей масштабной работы – ну а что у него из этого получилось, как он решил проблему, вы можете видеть сами. Чувак взял обычные электропилы и установил их вместо коньков. Вернее, вместо этой острой ерунды снизу. Правил пультик для обеих рук и теперь вот таким вот необычным и запарным способом может кататься. Согласитесь, смотрится это дело, мягко говоря, необычно. Напишите в комментариях, что вы думаете об этой задумке. Хотели бы вы попробовать ее на себе?